Уважаемые коллеги, мне бы хотелось сказать в завершение, что, на мой взгляд, сегодняшняя встреча была интересной, содержательной и полезной. И с точки зрения взаимопониманий между банковской системой, банковским сообществом и региональным уровнем власти, обещаю, что мы рассмотрим это обязательно на его в более широком формате с привлечением всех наших коллег-руководителей российских регионов. Это первое. Второе. Подготовлен проект, перечень, проект перечня поручений, в котором изложены основные вопросы, которые мы сегодня обсуждали. Это и совершенствование законодательства Российской Федерации в банковской сфере, повышение эффективности и конкурентоспособности Российской банковской сферы, совершенствование государственного регулирования банков. Это повышение инвестиционной привлекательности, прозрачности банковской системы и банковского бизнеса и все, что с этим связано. Хотел бы обратить внимание на то, что председатель Центрального банка согласился с некоторыми вашими, скажу так, больше нашими предложениями и рассчитываю, что они будут реализованы, не откладывая долгие ящики. ящик достаточно быстро для того, чтобы банковское сообщество могло это почувствовать и воспользоваться теми преимуществами, которые реализация этих решений должна собой принести. По поводу филиалов иностранных банков. Хочу вас проинформировать, и вы знаете об этом, но хочу подтвердить, что правительство Российской Федерации согласно с нашим банковским сообществом в том, что филиалы иностранных банков их деятельность в Российской Федерации должна быть, как сегодня, ограничена. По сути, она должна быть запрещена. Это связано и не только с конкурентной борьбой, это связано в том числе и с невозможностью в современных условиях отслеживать движение денег, капитала. Это связано в том числе и с борьбой с терроризмом. Об этом тоже не будем забывать. И связано с необходимостью борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Ну и, наконец, последнее, на мой взгляд, чрезвычайно важное обстоятельство. Конечно, банковский сектор – это один из э, секторов российской экономики. Но я такого универсального сектора не знаю. Это кровеносная система всей экономики. Поэтому э, я считаю справедливым то внимание, которое коллеги, это естественно, это их интерес прежде всего, Секторальный интерес, банковский интерес, но в этом заинтересована вся экономика страны. Заинтересована в том, чтобы банковская система развивалась эффективно, может быть, даже опережающими темпами. Поэтому я бы все-таки посмотрел, что можно для этого сектора сделать дополнительно. Не буду сейчас э, предрешать каких-то решений, которые должно сформулировать Министерство финансов вместе с Центральным банком, но такие решения, проекты таких решений нужно продумать. Всем большое спасибо. Да, и э, вот этот проект, вот эти проекты поручений, президент, э, должны быть доработаны, и я прошу это сделать вместе с ассудацией.